Здравствуйте, уважаемые слушатели! Делаю сегодня новое видео по поводу лайфхаки из аптеки, но на этот раз я сделаю видео не о том препарате, который для вас полезен, а о том препарате, который, на мой взгляд, для вас будет полностью бесполезен. Ну, в общем-то, немножко, немножко из предыстории. Дело в том, что я консультирую на медицинских сайтах. И когда вот говорят, люди говорят, а вот кальция не хватает, там зубы, вот кариес, как можно избавиться от кариеса, я сразу говорю, что покупайте специально БАДы. БАДы с кальцием или БАДы с фосфором, Вот, кстати, с фосфором и совтором. Вот втором, кстати, я БАДов вижу очень-очень даже редко. А вот с кальцием БАДы попадаются мне часто. Ну, моя предыстория использования БАДов, конечно, была длится уже очень много лет. Я узнала о них более 20 лет назад. Вот. Но все дело в том, что промежуток перед тем, как я, между тем, как я узнала о, о том, что существуют БАДы, что существуют такие вещи. И, поз, и между тем, что я начала им пользоваться, составил практически 10 лет. Но как-то так меня, в общем-то, тоже напугали напугали и я как того и что вы что вы я же все таки заканчивала институт я такая умная я такая это самое и я не стала ими пользоваться тем более со мной произошло со мной часто в жизни происходили очень странные вещи и на этот раз меня как бы тоже отвело, тоже ночью произошла очень странная вещь. И, в общем-то, это было как раз на фоне того, что я решала вопрос о том, стоит ли попользоваться, стоит ли к этому повернуться лицом или нет. И, в общем-то, я отвернулась, это, и отвернулась я на 10 лет. После 10 лет, когда со мной случилось несчастье, когда наша медицина оказалась в пух и прах разбита нашими новыми нововведениями после перестройки, Горбачевской перестройкой, а также потом уже Ельцинской. И ну, про Ельцина ничего, ничего не могу сказать, как бы плохого, потому что во времена Ельцина, в общем-то, я жила очень хорошо. Но когда пришли времена Путина, когда пришел бандитский, бандитский капитализм, самый настоящий, когда у нас начались взрывы в стране и все прочее, то, собственно, это тоже отразилось на мне. И, в общем-то, правильно говорили, что всех людей мыслящих будут стараться раздавить, убить или еще как-то, чтобы оставить, в общем-то, людей. В Ведах такие вещи были описаны, как людей облучали цираном. Я очень долго задавалась вопросом о том, что такое были Кашпировские чумак, которые рукоблудствовали на телеэкрана. Это оказалось очень просто. В общем-то, на людей наводился морок для того, чтобы людей не надо было убеждать, как раз у нас очень сильно шла христианская религия. Вот мы, мы были неверующими людьми, и, в общем-то, под действием вот этого мора, через. Через Кашпировского чумака, как я потом уже узнала, действовали очень сильные маги <смех> и волшебники. Это все есть, просто сейчас нам, в общем-то, это все отрицают и говорят, что даже какие-то штрафы там обусловлены на то, что если кто-то вдруг скажет или начнет зарабатывать колдовством или магией, но я хочу сказать только одно. КГБ очень удачно пользуется всем и колдовством, и магией, и, в общем-то, все это дело помогает начать реформацию какую-то в социальном строе, чтобы потом было хорошо жить. Мы этого все никто не видели. Но, но вот появились такие, как Джона, появились такие, как Павел Глоба. Все это, в общем-то, вещали они, естественно, с ведома нашего КГБ. И вот после вот этого всего, вот ну, такие вещи у нас появилась Российская Федерация. Как потом оказалось, что наша Российская Федерация ⁇ это частная фирма, которая была создана э, э, господи, гражданином СССР Д.А. Медведевым. Ну, это вы можете набрать в Google. Наберите в Google ⁇ Частная фирма, фирма Российская Федерация ⁇ и Google вам сам скажет. Что это такое? Повторит мои слова. То есть никого, ни для кого это не будет тайной, ни для кого это будет. Обращайтесь в Google, обращайтесь к Яндексу, там все написано. Вот. А Google вам еще и озвучит это все дело. Вот, поэтому я вам вот сказала, почему, что э, с БАДами моя история тянулась достаточно долго, 10 лет я отвернулась, и тоже вот ни-ни-ни, ни в коем случае, ни до что, ни то самое, пока до тех пор, пока не хрянул гром, и, в общем-то, случилась такая вещь, что от меня отвернулась медицина. И мне, хочешь не хочешь, пришлось повернуться к БАДам. Я повернулась к БАДам, не пожалела и поняла, что эта медицина мне вообще не нужна. По большей части очень большое количество операций у меня не состоялось по одной простой причине, что я употребляла БАДы. БАДы помогают, помогают избежать даже операции. То есть есть БАДы, которые восстанавливают гормональный фон, которые являются аналогом гормональной терапии, хотя таковой по факту не являются. Вот и в общем-то я очень много для себя сделала выводов и на этом фоне, почему я говорю про нашу смену социального строя и политическую ситуацию, на этом фоне у нас появляется в аптеке такой почему-то на него очень сильно обратили внимание, но по всей видимости это иностранный препарат, а иностранцы любят проводить маркетинговые акции перед тем, как внедрить в наши аптеки какие-то препараты свои, и почему-то он очень-очень быстро набрал популярность и пошел. Я не хочу внедряться, я сама изучала маркетинги, но меня вот этот маркетинг, как впаять человеку то, что ему не нужно, он меня совершенно не устраивает, я не собираюсь внедряться во все вот эти вот изыски этого маркетинга, чтобы начинать навязывать что-то людям, что-то вредное. Я всегда хотела людей лечить, я всегда искала методы для того, чтобы эффективно лечить, Мои пациенты нашли меня после полного вылечения мной через 10-15 лет. Поэтому э, меня такой препарат, в общем-то, заинтересовал, но я уже понимала, я уже понимала разницу между сетевыми компаниями, разницу между аптеками. Аптеки вообще профессор Ефимов хорошо назвал, библейские выкиды даже Рокфеллеров. Вот Рокфеллеры очень долго думали, как с людей драть деньги, чтобы они, постоянно вот шла, шла копейка. Вот, и они придумывали вот эти аптеки, в которых будет продаваться весь вот этот шлак, все это ненужное, э, за которым люди будут постоянно ходить, то есть медицина, в общем-то, была рассчитана на то, чтобы людей сажать, -то вот эти вот, как на наркотики, так и на эту медицину, потому что фактически, как я сейчас поняла, очень много, очень много болезней в нашей медицине уже понятно, уже известно, что этиология болезни, то что такое идеология? Причина. Этиология болезни совершенно другая, но у нас существует ряд неизлечимых болезней, я это обычно беру в кавычки, а особенно ряд системных болезней, как ревматология, артрит. Мне смешно над такими болезнями, потому что эти болезни БАДами уже вылечиваются на все 100%. Прекрасно идет вылечивание, что даже наркозависимость и алкозависимость прекрасно лечится БАДами. И никто этого не отрицает. Но это невыгодно. Поэтому, естественно, СМИ принадлежат совершенно другим людям, которым выгодно, чтобы вас держать, чтобы вот этот вот доильный аппарат никак не иссякал. Что вам уже за 100, за 100 рублей начинают анальгин предлагать. И уверяют вас, что это очень здорово. Вот, Ну, раз хотите покупать, конечно, деньги ваши зарабатывайте. Вы, пожалуйста, зарабатывайте, покупайте. Я не против. Но мое дело вам сказать, а выбирать уже вам. Если вы облучены цераном до такой степени, что вы не можете принять какую-то новую информацию, то это очень плохо. Я всегда делаю так, потому что э, я всегда проверяю новую информацию. Прежде чем вот, а, вот руками и ногами упираться, вот мне по телевизору сказали, я буду, я не осел, чтобы я в первую очередь посмотрю. В МЛМ очень много совершенно шикарных инноваций. Через МЛМ мы можем покупать препараты, которые завоевали Нобелевские премии вот, естественно, люди после такого не захотят продавать их за 5 копеек через аптеки, а тем более, что учитывая, что очень много подделок, вот, даже и вот в индустрии моды вы прекрасно знаете, как Версаче боролся с, с индустрией подделок, которые подделывали ее, его одежду, его сумки, его это самое, я просто очень люблю шить, я шью себе одежду, и, в общем-то, моделирование мне очень нравится, такая сила. в свое время очень жалею, что не пошла по шитью и по моделированию одежды, вот. Но, с другой стороны, себя я вполне нормально обшиваю. То есть у меня проблема себя и свою семью, у меня проблем никогда не стояла по этому поводу. Как одеться, во что одеться. Вот, А теперь мы перейдем к такому препарату, очень такому интересному, как кальций и дотриникомид. Я услышала про этот препарат ровно тогда, тогда же, когда и вы все услышали. Он уже очень давно стоит на полках наших аптек, библейских выкодышей Рокфеллера. Вот. Но в то же время, в то же время, уже одновременно понимая, что такое MLM, видя, слушая, бывая на всех их собраниях, читая очень много буклетов. Тогда я интернет не могла посмотреть, но мне давали очень большое количество буклетов. И я читала эти буклеты, я видела, и я действительно реально понимала, что они действительно говорят правду. Учитывая то, что мне уже на тот момент давали просто по капсуле, по две попробовать одного, второго как раз по теме. И, в общем-то, по Потрясающий был эффект, мне очень нравилось, и я уже тогда поняла разницу между аптеками и MLM. Ну а когда получилось такое, что медицина отказалась, и я вынуждена была обратиться уже сама к MLM, потому что мне хразило очень серьезное состояние, Вот я нисколько не пожалела. Я очень рада, что такая ситуация меня просто толкнула, Вы понимаете, вот нужен какой-то толчок. И меня прямо лбом толкнуло в этот МЛМ, в эти БАДы. Вот, я нисколько не пожалела, потому что я не то, что лихо избавилась от того, что мне грозило, но также еще получила огромный плюс от того, что я использовала те препараты. Вот, и теперь этот препарат у меня стоит, они все есть в моей домашней аптечке, у меня огромное количество. Если бы я сейчас показала, сколько у меня там БАДов стоит, то... Я не боюсь покупать БАДы, но никогда не буду покупать никакие аптечные препараты, потому что я понимаю прекрасно разницу между синтетическим, синтетическим БАДом. Во-первых, вы учтите то, что есть синтетические препараты, тот же кальций. Есть синтетический кальций, есть кальций натуральный. Что значит синтетический, что значит натуральный? Я уже говорила в своем видео, рак-канцерофобия, стоит ли этого бояться. Вот, когда вы прослушаете это видео, вам станет понятно, почему синтетика усваивается на пять процентов а органика усваивается на 98 процентов вот уже одно это говорит что синтетики вам нужно выпить три таблетки а органики вам будет достаточно выпить и таблетку собственно говоря я уже когда пью бады когда пью такую вещь я пью только вот я считаю сколько там надо пить препараты, сколько рекомендует фирма, изготовитель, я делаю ровно в половину меньше. То есть, если БАД рассчитан, я пользуюсь дорогими БАДами, но если они рассчитаны на месяц, мне хватает его на два. Вот, поэтому у меня очень высокая чувствительность, организм нормально отшлаковал это все дело. И еще, почему сразу на вас могут БАДы не подействовать натурально, по одной простой причине, ваш организм очень сильно зашлакован. И прежде чем вам, на вас подействовать, вы будете пить его в больших, может быть, дозах по одной простой причине, что шлаки, которые накоплены в вашем организме, и почки не справляются с этими шлаками, и все это вот, вы просто не видите, это все происходит на микроуровне, вы не видите того, что организм должен будет вывести, и вот эти вот БАДы, они сначала будут идти, как детоксиканты и уже только потом будут оказываться терапевтическое действие поэтому я очень часто слышала от людей что вот я выпила мне стало так плохо вот я могу поздравить тех людей которые выпили бат и им стало плохо это говорит о том что подействовал бат к сожалению я много раз проходила через такие ситуации но я ничего этого не говорила вот, потому что я понимала, что когда бат начинает действовать, резко становится плохо, может подняться давление, может вообще быть очень плохо. Может, может даже придется обратиться за медицинской помощью, вот, снять вот эти явления. Но значит, прекратить в это, в это, в это время рекомендуется прекратить применять бат через 2-3 дня, уверяю вас. Когда вы примите этот бат, у вас уже никогда не повторится то, что у вас произошло. То есть это говорит о том, что бат просто вычистил, он нашел у вас какую-то слабую точку, он ее обострил. Вы сами понимаете, что болезни, хронические болезни, каким образом лечится, их сначала надо обострить. Организм их сначала обостряет, их опознает иммунная система, и только после этого болезнь можно вылечить. Почему болезнь переходит в хроническую форму? Эту болезнь или вот что там находится патологическое, не опознает иммунная система. Поэтому она не обостряется, она не дает знать о том, что есть проблема на, на этом месте. Вот почему говорят, ой, я выпил БАТ, у меня глаз заболел. Скажи спасибо, потому что этот БАТ определил тебе твое самое слабое звено. Вот часто бывает так, что люди пьют, ой, вы знаете, мне нужен кальций, мне нужно кости сращивать. Бац никаких сращений костей, ничего, кальций пьет, а толку нету. По одной простой причине. Кальций участвует не только в сращении костей, кальций участвует также в сокращении мышц, напряжении, поддержании тонуса мышцы, в поддержании в поддержании вашего общего тонуса. Короче, кальций участвует в очень многих процессах. И по всей видимости, когда вы выпили этот кальций, то кальций пойдет именно в то место, где вам он будет более необходим в вашем организме. Орг ваш организм – это умная система, это операционная система, и он лучше будет знать, куда ему идти. Есть, правда, вот такие БАДы с кальцием, которые конкретно направлены на то остеокальция. Остеусаном есть такой БАД, по-моему, так он называется. Он направленного действия, и если вы его пьете, он пойдет только в кости. То есть там специально зашиты э, какие-то микроэлементы или какая-то формула, которая будет направлять этот бат только в кости. Так вот. Проблема кальция, с проблемой наличия кальция в костях и вообще заживление при переломах, при при, приема при переломах, она, кальций это очень распространенный микроэлемент, который нужен всегда. Вот, и с ним обращать, по поводу кальция обращались люди всегда. вот И зубы часто вот, обращаются, как держать зубы. Говорю, Конечно надо пить кальций, потому что у меня была девочка, самый первый мой пациент платный. Ну, не самая, одна из первых. Ее не брали нигде на приеме. И в платных кабинетах ее тоже не брали. Почему? У нее сыпали зубы. Тогда мы о БАДах ничего не знали. И уже тогда я сообразила, что человеку нужно что-то назначить внутрь для того, чтобы укрепить зубы. Я уже тогда просто, я не знала БАДов, я не понимала. Я назначила ей глюконат кальция. Вот, кстати, о глюконате кальция я тоже сделаю. Она пила его по две таблетки три раза в день. Вот. И могу сказать, что у нее так страшно сысу посыпались, как песок. Но она пришла ко мне где-то чуть-чуть за, ну, за 20 лет. И вот только в 30 лет она только поставила первую коронку. А так она бы к 30 годам уже, поверьте, была бы без зубов. Если бы я тогда не сообразила, что помимо того, что надо лечить и ставить материалами, надо что-то дать для того, чтобы дать основу, для того, чтобы укреплять. Поэтому правильно мне сегодня задали вопрос, как вы относитесь к кальций Д3. Почему везде мы слышим кальций? D3. Все дело в том, что кальций это тот микроэлемент, который не усваивается без жирорастворимого витамина d 3 ни под каким предлогом. Если вы будете пить чистый кальций, который выпускает фабрика Эволар, вот просто чистый кальций, вы с успехом вырастите себе камни в почках. Но ни в коем случае не восстановите кальциево-фосфорный обмен. Во-вторых, кальцевый обмен, вот я сейчас только что сказала, он представляет собой кальциево-фосфорный обмен. То есть кальций напрямую связан с фосфором и уважающие себя фирмы, они делают кальций, но, добав... но действуют целенаправленно на кальциево-фосфорный обмен. Поэтому там обязательно будет присутствовать кальций, там обязательно будет присутствовать фосфор, обязательно витамин D3 и гликозаминогликан. Вот. и что-то для хрящевой ткани. Гликозамины или вот, ну, что-то, что-то вот из вот этого, много различных соединений, я просто сейчас не хочу сочинять, потому что я сейчас встала, мне написали, вот прямо с утра женщина задала вопрос, молодец, что задали вопрос, потому что очень часто задают вопрос, как вы относитесь к приему кальция-дотреникомид, и каждый раз приходится писать, писать, писать и писать, и это все бесполезно. Действительно правильно, спасибо. Я действительно сейчас сделаю видео и просто буду давать на него ссылку. Вот, кальций Д3 никомет, он появился, Это я вам прочитала, это и, по-моему, японский препарат. В общем, какой-то, короче, какой-то препарат. Он появился именно во времена нашего дикого капитализма. Вот, и я уверяю, я вас уверяю, что тогда, в тот момент появиться ничего хорошего не могло, учитывая то, что наша, наша медицина сейчас направлена на то, чтобы разбивать, ухудшать здоровье населения для того, чтобы зарабатывать на, на нашем населении деньги, мало того, что... Нас гнобят, как говорится, мы стали помойкой просто, мы сырьевая база всех этих капиталистических стран, сейчас Россия стала. Мы еще стали страной, частной фирмой Российской Федерации, это ни для кого не секрет, задайте вопрос фирма Российской Федерации, и вам поисковик ответит, кто и что. Вот, вдобавок ко всему, у нас, оказывается, паспорта Российской Федерации выданы нам миграционной службой, то есть мы коренные жители оказываемся э, мигрантами в своей собственной стране на, у нас оказывается не прописка а у нас оказывается регистрация а регистрируют только мигрантов вот поэтому я поздравляю всех э, в общем-то мы оказались мигрантами в собственной стране когда нас только выселят отсюда еще одному богу известно но ну, пусть попробуют как говорится <с> спасибо людям которые открывают глаза на такие вещи вот, поэтому на фоне вот этого вы прекрасно понимаете, что кальций Д3 не а это иностранный препарат, который пришел к нам, стоит он, конечно, очень большие деньги, больше 300 рублей. Там какие-то жевательные таблетки. Я попыталась сейчас найти, толком мне ничего не могу найти, что там в этом препарате. Вот, но однозначно фосфора там нет, там есть только кальций, есть Д3 препарат. Но могу сказать только одно. Когда я стала сталкиваться с людьми, я очень тесно имела контакт с травматологами. Сама я не назначала препараты, потому что уже тогда я пила БАДы сетевых фирм и понимала, что в аптеке ничего хорошего не будет, тем более, когда пошли иностранные препараты, я просто даже не обратила на него внимания в силу того, что я сейчас только что сказала. И еще у меня есть такое чувство интуиция. Вот есть такое чувство, это седьмое чувство, интуиция. И пугаться этого чувства не надо. Вот сейчас эта интуиция работает на меня. Потому что, допустим, у меня возникает какая-то проблема. Вот первый раз у меня, допустим, с печенью возникла проблема – и я так, я шла со совершенно другим препаратом, больше 500 рублей. Вы знаете, я не знаю, почему я подошла, и я уткнулась прямо носом в этот препарат. Вот я ходила, ходила, ходила, ушла, пришла. Потом все-таки не могу успокоиться, я купила этот препарат. И вы не представляете, как я правильно сделала. Я практически мгновенно решила эту проблему. Вот. Поэтому на кальций, Д3, комет я не обратила никакого внимания. Дальше у нас, значит, далее от травматологов. Травматологи же, естественно, начали назначать этот препарат. Почему? Потому что ходят различные фарм представители по медицинским учреждениям и говорят, что если вы будете присылать людей вот в эту аптеку покупать вот такой-то препарат, такой-то фирма, то вы будете получать откат. То есть определенный там процент, 20 процентов, вам будут выплачивать. И, в общем-то, людям выплачивали. Травматологи были очень довольны, они назначали препарат. Но Потом я до тех травматологов услышала, что кальций доктрины выводит препарат кальций из костей. На снимках было видно усилившееся разрежение кости. Люди пьют препарат, казалось, без кальция, а на снимках люди видят усиление резорбции кости. Вот это мне говорили доктора. Я не говорю, что я прямо вот это самое. Так мне сказали доктора, которым я верю, которые реально лечили переломы, у меня тоже были переломы, вот на тот момент мне нужно было именно общаться с такими людьми. И потом еще случилось, у нашего родственника случилось, в общем, начался, началась проблема с пояснично крестовым отделом, с радикулитом, радикулит не проходит, но в общем мы собрались и я собралась, мы поехали к доктору стационар. Я еще тогда верила нашей медицине, нашим стационарным докторам. Доктора уже тогда становились такой, очень хамского такого поведения. Всё. Я до сих пор я никогда не забуду, какой хам вышел к нам в коридор. Никогда не забуду, какой... Я, я еще скажу: вы знаете, говорю, я доктор. Ну и что? А мне плевать. Вот что-то вот в таком роде было сказано. У меня глаза, конечно, поехали на лоб. Я успокоилась, я понимала, что я здесь не одна и так далее. Вот. И даже от такого доктора я услышала только одно. Но, видимо, потому что я сказала, что я врач. Я услышала, ни в коем случае кальций дотриникомет ни в коем случае не пить. Вот, он говорит. а почему? Он способствует выведению кальция из костей, то есть из организма. Я думаю, что то, что я сейчас вам сказала, я не истина в последней инстанции, но когда я от нескольких практикующих врачей, а последний, так это вообще было для меня доказательство. Уж казалось бы, хам, которому, казалось бы, нужно совершенно по барабану, кто к нему пришел, что даже врач перед ним стоит, нужно ему или нет, и даже этот человек сказал, говорит, ни в коем случае кальций-дотреникомет не пить. Он способствует выведению кальций из организма. Сказал он нам это на ушко, к сожалению. По одной простой причине, что врачам говорить такие вещи нельзя. Они цепляются за свое место и они не афишируют свои знания. Того, что на практике не прекрасно видят, что этот препарат не лечит, а калечит. Поэтому выбирайте. Я не могу сказать, конечно, что нужно, но однозначно горный кальций фирмы Эвалар пить я не рекомендую, потому что к нему нужно подбирать фосфор, к нему нужно подбирать другие микроэлементы. Кальций один, если будет усваиваться, он вырастет вам камни в почках. Если вам, а учитывая то, что если вы не пили БАДы, если вы не разбираетесь и не понимаете, и вы зашлакованы всей этой синтетикой, то можете себе представить, какие осложнения кальций может... Кальций, избыток кальция может вызвать гипертонус мышц у вас, потому что кальций участвует в сокращении мышц. Вот, поэтому, что вы получите от этого кальция и Ну, я думаю, в любом случае, ничего хорошего. В общем, за всю свою жизнь я ни разу не повернулась к этому кальцию лицом. Вот где бы я ни была, что бы ни делала, но ни один доктор, вот когда мы один на один разговариваем, ни один врач... Не сказал, чтобы вот даже вот те совки, которые, не-не-не-не, вот все то, что нет, ходите, только пейте, давление снижайте анаприлином, каптоприлом, я уже говорила по этому поводу, ни один доктор не высказался хорошо по поводу кальцидотриниками я, по-моему, посмотрела, он, по-моему, японский препарат. Вот. Ну, в общем, я вам сказала, что на фоне всех наших социальных изменений, по всей видимости, нашему правительству совершенно невыгодно допускать сюда препараты, которые помогают людям. Вот, кстати, сейчас та фирма, которую я выбрала. Вот, я посмотрела, говорю, а почему ваши БАДы исчезли? Я знаю, что я у них БАДы покупала. У них исчезли БАДы. Нету БАДы. Она говорит, а у нас, говорит, против нас была, говорит, совершена провокация. Оооо. Говорю, тогда я все поняла. Но против меня тоже была совершена привокация. Заходите в мою ВКонтакте, там висит даже сделан коллаж по факту того, что вот моих видео. коллаж с купюрой, с денежной купюрой. Меня там видно на этой денежной купюре. Это делали и главные врачи. Главный врач, есть такой совчук у с которым мы так, в общем-то, в самой первой, в самом начале моих консультаций на сайте, где Савчук является одним из учредителей этого сайта, вот я проконсультировала женщину по поводу цифры и сказала, что ни в коем случае лошадиную дозу такую не пить что человеку стало плохо. Но э, доктора на сайте стали отвечать, нет, нет, нет, вы знаете, это вам надо подлечиться, это вы такая плохая, это вы такая неумная и так далее, и так далее. Я сказала сразу, что цевтриаксон вам вкачали лошадиную дозу. Два грамма это очень много. Два человека сразу одновременно писали, и в общем этот человек перечислил 400 рублей, это вознаграждение на сайте, которое человек, если ответ ему понравился, может перечислить. Женщина перечислила и одна, и вторая перечислили мне. Вот. После этого у меня на сайтах начались проблемы, они стали писать на все другие сайты, где я регистрировалась писать, меня стали там и оскорблять, и, в общем, плевать и так далее. Я просто поняла, что мне не по пути с этой медицины, либо я буду создавать свой собственный сайт консультаций. Я сделала свою собственную группу консультаций ВКонтакте. Эта группа была вскрыта, был вскрыт мой аккуант, и, кстати, это сейчас не действительно. Они просмотрели, прочитали, нашли все всю мою личную информацию и выдали всю эту информацию в интернет, в общем-то, под очень нелицеприятным с их стороны. Ну, в общем-то, я вот этот коллаж сейчас выставила. Он сейчас идет по интернету. Вот, мне очень понравился этот коллаж. И, в общем-то, мы сейчас решили, что пусть они нам сделали очень хорошее дело. Нам не нужно будет заниматься коллажами. Коллаж очень хороший. Купюра получилось очень классно Если бы еще эту купюрку выпустили позвони Путину, может выпустит купюру 2000 рублей, которые со мной будут расплачиваться. Поэтому, уважаемые, уважаемые коллеги и также пациенты, те, которые меня смотрят, я не истинно в последней инстанции. Я просто сказала свое мнение и сказала твое, свое впечатление о том, что этот препарат с самого начала... Ни я не собиралась покупать, и также не собиралась рекомендовать своим пациентам. По одной простой причине, что я врач, который нацелен на лечение пациентов, а не на их гнобление. Я всегда искала новые методы лечения. Я считаю, что БАДы, хорошие БАДы, это новые методы лечения. Но э ну, я могу сравнить БАДы вот с таким моментом. Если вам нужно перестроить старый дом, Скажите, пожалуйста, старыми материалами вот в этом доме вы можете его перестроить, сделать новым, хорошим, надежным домом? Нет, вам нужно новый строительный материал. Так вот, БАДы – это новые строительные материалы, которых не хватает вашему организму. Об этом совершенно четко знает наша медицина, но она молчит, потому что ваши болезни являются источником заработка этой медицины. Всего вам хорошего. Лечитесь там, где вы лечитесь. Лечитесь в этой медицине, если вы посчитаете нужным. С, с уважением ко всем.